Доброго здравия всем! Рады посетить Новосибирск, и вот собрались здесь ребята с Челябинской области, правообеды приехали с Томской области, с Красноярского края, с Иркутской области. Ну, мы вообще приезжали на мероприятие по тайге, продукт здоровья, там кто в индивидуально там может просто подходить его пробовать, как он работает, про него мы сегодня не будем. Рассказывают какие-то подробности, но ну, кому лично нужно будет. То есть, в принципе, любые проблемы со здоровьем в Томске производится здесь недалеко от нас продукт Тайга Там. решает вопросы с бессонницей, с выводом токсинов, кто антибиотики где-то лечился, употреблял химиотерапию, проходил тоже все побочные эффекты все убирает и гипертония там скачки давления, все нормализует, улучшает сосуды. То есть это на основе хвойной пихты, вот пасты пихтовой продукт. Ну, то есть обратите внимание, почитайте они, разберитесь. В принципе, мы все уже по несколько месяцев в профилактических целях его употребляем. Он без химии, то есть просто натуральный такой, как вот в лесу. Ну, у нас нет времени, да, там ездить, собирать хвою и ее там варить и употреблять. Поэтому нам удобно приобретать тем, кто живет в городе. Конечно, если я буду жить в деревне, там у меня за огородом будет тайга, я его не буду употреблять. Ну, так, чтобы было понимание. Меня Владимир зовут, то есть, если кто первый раз, кто не видел видеоролики на Ютубе, вот Николай из Челябинска, Денис Сурпутский, Залевский. Николай. Сегодня мы, вы видели, там, кто приглашал, затронем тему паспортов, вообще права, бардака правового, который сегодня происходит в мире, у нас в стране, там, как его исправлять. Но нужно сразу понимать, что мы сами ответственны за то, чтобы был порядок. Если мы бездействуем, нас используют в темную, так сказать, потому что каждый в каждый из вас, то есть никто нам ничем не обязан. Каждый есть и причина, и следствие, и цель, и орудие. То есть каждый сам должен на себя взять ответственность за порядок. Вы же берете ответственность за порядок у себя на кухне, там в подъезде, в семье и в в, прав, в правом поле так же самое. То есть чтобы президенты, министры, дума там правительство выполняли законы которые пишут мы должны это требовать то есть не просить в заявлениях как многие пишут прошу вместо слова прошу сразу заменяйте требую потому что согласно третьей статьи даже нелегитимной конституции рф вы есть источник власти и власть вы свою можете проявлять непосредственно непосредственно это значит вот напрямую сразу вот, сказал делать написали собрались с советом Написали, подписались все. Нам нужна там дорога заасфальтировать, там, нам нужно клумбы озеленить. Все коллективно все надо делать. Но нас всех растаскивают по религиозным направлениям там стравливают. Происходит это по телевизору, в газетах там по национальным признакам нас стравливают. Даже вот раньше, если я помню еще, ну хотя вот мне... я 82 -го года но я ярко помню, когда жили в квартире, да, мама ушла на работу, я на у... со школы прихожу, записка э, в дверях и написано ключи под ковриком. То есть, как бы, и ключи лежали под ковриком. И никто же не залазил, и не нужна была полиция эти вопросы решать. То есть это все именно зависит от каждого из нас. Если у вас в подъезде все такие люди будут осознаны, соответственно, они чужого не пустят в подъезд там, или проконтролируют, зашел, вышел, чтобы там ничего не украл, не вынес. То есть нужно понять, что все в наших руках. А уже инструменты мы вам дадим, плюс вы сами можете их изучить, найти где-то в интернете, читать книжки, документы различные читать. Ну и самое главное, что мы начнем именно справа чтобы было понимание, почему законодательство в большей степени... То есть первая причина это мы, а вторая причина, почему чиновники его не исполняют. Да потому что Конституция Российской Федерации, она не принята. Почему она не принята? Вот давайте просто аналогию приведем. Представьте, что мы сейчас находимся, ну, например, в Китае. И вдруг мы узнаем, что завтра в понедельник мы вот... С паспортами со своими, у кого Советского Союза, у кого Российской Федерации, у кого за Гранпаспорт, да? И вот мы вот таким коллективом узнали, вот находимся на отдыхе в Китае, что завтра будет голосование за проект Конституции Китая. И мы с вами придем на выборы туда, поставим свои галочки, проголосуем за Конституцию, ее примут, опубликуют, будет она действительно и законная. Совершенно верно, не будет она законная, потому что за конституцию страны должны голосовать граждане этой страны, но не чужие граждане. Так вот, обратите внимание, 12 декабря 1993 года граждане Советского Союза с паспортами Советского Союза пришли голосовать за конституцию Российской Федерации. И ее принять за проект. Ее вроде бы приняли, как бы приняли, то есть и все вроде бы по ней живут. Это один момент. Соответственно, все законы на основе Конституции пишутся. Конституция не принята законным путем. Законы, которые от нее отталкиваются, они, соответственно, не могут быть правомочными. Но даже возьмем больше этого. Я проверял все указы президента. Постановления Медведева, Путина, Ельцина, там еще Горбачев успел ни в одном из них официально опубликованных указов нету, ну, то есть Российской Федерации, не Советского, а именно Российской Федерации нету росписи. Это один момент. Второй момент, то есть. Любой документ не может одним человеком быть подписан и завизирован. Должен быть второй человек, как свидетель, секретарь, который это в журнал вносит и регистрирует действие. Происходит действие, сидит секретарь, если вы возьмете рулевое закон, там, постановление в Советском Союзе, вы увидите, что есть председатель какое-то правительство, какой-то председатель партии, да, там, то есть любое должностное лицо. Он документ составляет, подписывает, и секретарь его визирует, и ставит номер и дату. Это делает секретарь. То есть два человека подписывают любой документ, только тогда документ может быть правомочным. То есть на эти вещи обращайте внимание. Ни один указ Российской Федерации не подписан. Помимо этого, во всех указах Российской Федерации, стоят, ну, которые президентом опубликован, стоят печати просто канцелярия. Еще То есть даже не было один в один печать при Ельцин, который подписана та же самая картина. Даже не гербовая. Хотя существует постановление. Денис, раздашь, пожалуйста, в <клышко> <клышко> Это вот просто, чтобы вы носили с собой. Кому нужно все вот эти документы, которые мы сегодня будем показывать, мы все не можем раздать, потому что ну с собой возить пачку нерационально. Вот часть мы как бы напечатали. То есть вот так должна быть выглядеть печать на любом государственном документе, будь то удостоверение полицейского, инспектора налоговой, какой-нибудь там Роспотребнадзор, любое государственное учреждение должно иметь такую печать. То есть это ГОСТ, который они сами приняли в Российской Федерации о том, мы все к этому, мы сейчас Рассказываем, как, бы, как должно быть правильно с их стороны даже То есть мы сейчас, я же изначально сказал, что мы сейчас говорим о том, что То есть де юры они нелегитимны, но де факто они же есть Так пусть хотя бы то, что они нам навязывают, они начнут сами соблюдать А потом уже поговорим о более глубоком, о наших правах как советских граждан то есть, ну, нужно не смешивать все сейчас в одно, винегрет не делать. Ну, и как бы много видели вы, наверное, что там в основном с гаишниками, да, встречаются с приставами в основном, когда люди кошмарят. Ну, то есть, и им об этом объясняешь. С паспортистами в паспортах же тоже должен быть такой, такая печать. У всех паспорта фальшивы. И возник вопрос, ну, как бы у тех должностных лиц, говорит, ну, мне выдали такое удостоверение, как бы, ну, вот мне дали рабочее место, вот у меня есть только такая там незаконная печать. И они не хотят слышать, да, и не хотят сами вникать. Тогда мы сделали, некоторые ребята сделали запрос, ну, вот сейчас по одному листочку на ряд про это, про передадите за, на, на задние ряды. Вот с обратной стороны, да, это ответ Министерства юстиции, то есть к самых главных их начальникам. Заместитель, начальник, а, начальник управления в данном документе Их много, вот это у нас получается с Камчатского края Но мы таких запросов делали в разных регионах Каждый человек делает в своем крае То есть вы можете такой же запрос отправить И получить ответ, что С учетом изложенного гербовая печать, проставляемая в паспорте гражданина РФ Должна соответствовать ГОСТу Гербовая печать, проставляемая в удостоверениях сотрудников органов государственной власти, также должна соответствовать ГОСТу. С их министерства ответы, и они все идентичны во всех краях областях. Все, вот он, он говорит, у меня не должна быть печать по ГОСТу. Мы достаем ответ, то есть вы просто напишите в свое министерство в Новосибирске. То есть спросите, какая должна быть печать. Вот есть ГОСТ просто скажи, вот есть ГОСТ. То есть, все, не надо там какие-то шаблоны, просто своими словами всегда пишите. Э и не надо бояться, что многие говорят, а вдруг у меня неправильно получится. Да не бывает неправильно. То есть, у всех каждый по-своему делает. Сделали, вам получили какой-то кривой ответ. Видите, что где-то вы допустили ошибки. Кто вам мешает еще раз подкорректировать и опять отправить. И это будет ваш личный опыт. Поэтому не надо бояться в правовом смысле там э, ну как бы совершать какие-то там ошибки или что-то неправильно там делать все равно рано или поздно вы только через свой опыт приведете к этому отправите в министерство новосибирска запрос о том что э, приложите ГОСТ. Э, вот его можно распечатать в консультанте он тут немного получается четыре Пять листочков. Всего пять листочков вот этот государственный стандарт. Просто прикладывайте и говорите: дайте, пожалуйста, нам разъяснение. У нас спорные вопросы возникают с местными властями, ну, там с администрацией, с полицией, что у них удостоверение должна быть печать по ГОСТу. И второй вопрос по паспорту. Да, пройти, Министерство юстиции. А -а -а. Это их начальники Министерство юстиции – это начальники. То есть, министр юстиции – начальник над всеми чиновниками. А у нас в Новосибирске есть? Есть, конечно. Министерство юстиции Новосибирска. И все, просто написали письмо. И нужно не жалобы и заявления писать. Вот смотрите, объясню вам одну такую фишку, да, полезную. Когда вы пишете заявление или жалобу, они же его должны рассмотреть и возбудить что-то. И возбудить, соответственно, какое-то производство. Но они же смотрят, что вот, это же наши ребята, с нами же работают, там деньги делят, там власть делят, откаты всякие делят. И, как правило, на заявление на жалобы они отписки присылают, то есть покрывают своих. Ну, в большинстве случаев. Но если э, честные люди везде которые работают по закону. И вот, чтобы вот эти моменты обходить, вы пишете просто письмо. То есть, вы просто пишете письмо, прошу разъяснить. И они видят, что вы ни на кого не пытаетесь подвести к ответственности, и они вам разъясняют все по закону. Вот мы так же само получали. Все, да, печать должна быть по ГОСТу и в паспорте, и в удостоверениях любого чиновника, должностного лица который является в кавычках государственным, по их мнению. Все, получаете вот такой ответ, и все, и вы любого чиновника успокоите на 3.15, потому что это его начальник ответ дал. Это вот такой момент по ГОСТам. Дальше, то есть поня понятно, что Конституция у нас не принята, все указы президента не подписаны, секретарем не заавизированы. То есть это все фальшивое. Но нам это все навязывают. И чтобы лучше доказать, то есть большинство из вас, я так понимаю, уже понимают, что вы являетесь гражданами Советского Союза никогда из них не выходили. То есть в интернете есть куча ответов на запросы. Я такой, честно говорю, я по себе такой запрос не делал. Являюсь ли я гражданином Советского Союза или нет. Почему? Потому что я не признаю УФМС Российской Федерации как легитимную структуру. И мне в принципе ну, не нужен ответ с этой структуры о том, что я гражданин или не гражданин. А вот еще в Хабаровском крае тоже такой же ответ по, по печатям. То есть один в один был ответ, что должно быть по ГОСТу. Но есть люди, которые обращаются да, и получают справку о том, что он гражданин. Так, ну потратим маленькое сейчас времени в поиске этого документа, чтобы было всем понятно. Так, так. Налоговую чуть. Лицо умное. Так, так, так. Так. Так, это права потребителя. Так, ну наверное, я раздал у кого-то на встрече эти документы. Ну, все видели, если что, скачайте под всеми нашими роликами. Есть ссылка, вот, обращу ваше внимание, в описании под ютубовскими роликами, нажимаете вот ролик, и внизу есть описание. На описание нажимаете, и разворачивается содержание описания под видео. И вот там все ссылки на скачивание документов. Вот просто переходите по ссылке, и там высвечивается больше 60 документов. Вы их скачиваете, это вот все вот эти документы, которые я вам сегодня показываю. То есть, они все в свободном доступе. И еще много полезных видеороликов. <как> вот еще справочка о том, что правительства не существует. То есть, мы думаем, что правительство у нас есть Российская Российской Федерации, ее нет, это с налоговой справочкой тоже там же скачаете под видеороликами. То есть, сделали запрос в налогу, вы можете сделать, перепроверить. То есть, все перепроверяйте, я сейчас никого не собираюсь чем-то убеждать. На все есть доказательные документальные факты для меня лично, как бы. Что да, прочитайте. Да, прочитайте ответ. Регистрирующий орган межрайонной ФНС России номер четыре по Краснодарскому краю сообщает, что в едином государственном реестре юридических лиц сведения в отношении правительства Российской Федерации отсутствуют. Так как суды. Как суды да, судов также не существует. Ну, большинства не существует. Есть, которые существуют. Остальных мы, не существует. Мы по брали, не принадлежали к суду и на прокуратуру, они скажут свой вариант. Это не оправдание. А пусть говорят. письменные ответы. Да, письменные ответы. А мы не обязаны регистрировать. регистрировать. Да, да. Не обязаны регистрироваться. Вот письменный ответ вам пускай дадут, что они обязаны регистрировать. У меня записан видеоролик сейчас да что, э, что все организации должны быть зарегистрированы, да, нет, должны быть зарегистрированы. Судья, есть не ответы нет. с министерства а, финансов а, и с и министерства суды. юстиции в которых написано суд должен быть учрежден федеральным законом да. а не учрежден, не учрежден. Да. районные суды должны быть Подчиняться департаменту Создается департамент Департаменты да, существуют департамент. Но когда вы закрашиваете выписку На судебный департамент У него не указано филиалов Ноли а нету филиалов Это идут, один момент То есть, Они идут не как см... филиалы, а как свободные граждане Я разговаривал с судьей очень долго Он мне разъяснял вот эту всю систему их Как у них все обстоит делать то есть он просто чиновник. И юридически никак они не регистрируются вообще. В департаменте нашей, может, сейчас, сейчас я прочитал на статье они да. идут так как просто вот судью выбрали, он становится абсолютно свободным ну, человеком. без да. когда ну, выбирал. Судебная коллегия. плюс там вот ну, президент. президент да? Вот, да? вот смотрите, самое главное, Нет, что, я слы... что я слышу в вашем разговоре, на что вы не обращаете внимания. Я Нет. разговаривал с тем-то, с кем то Разговаривал. Не документов нету, а разговаривал. Разговаривать можно обо всем. Потом все проверял на сайте. Оно так и есть. Я вам пытаюсь объяснить, почему вот эта вот такая непонятка возникла. Так они себе придумали сами такой закон. Нет. Вот этот судебный департамент, он выдвигает, допустим, в их судебную коллегу кандидата. Судебная коллега утверждает, потом президент подписывает. Человек начинает работать. И вот это все здание, секретарей, машина, приставы дается судебным департаментам ему в обеспечении. То есть это их имущество у свободного человека. Вот так обстоит картинка. <связывается> Документы есть на вот этот процесс? В судебном департаменте. Судебный департамент. А Давайте конституцию. Вся власть. Власть. власть. Я понимаю. Я, я, я говорю, что я выясню. Ну, вот ну, это мы, мы знаем, что вы да, это понятно. Почему они так работают без документов? Они Потому до что мы не требуем. У нас и не должно быть документов. Я вам сейчас законодательством объясняю как происходит процесс то есть YouTube они беспредельщики получаются да, да. Ну, вот так наказывать надо, надо писать об этом то, вышестоящие ну, вот инстанции следственный информацию. комитет прокуратуры возбуждает и уголовные ли? дела на суде и президент контролирует этот вопрос это одна шайка, Конечно, они они сами. Это я это объясняю вот, вот, на, по поводу слов там это одна шайка одна система это стая волков. Понятно. Но объясняю, как ими, их же инструментами с ними работать. Они, наверное, вот когда что? вы ничего не пишете, они так и работают. Но а поймите, что вот сидит министр, у него отучился сын, у него дочка замуж вышла, у нее мужа надо трудоустроить. И он ждет, когда откуда-то поступит жалоба на того или иного нижестоящего, чтобы его сожрать. И на него место поставить другого. И ваше заявление, ваша жалоба может в этом посодействовать. Понимаете в чем механизм? И чем большему количеству вы напишите, тем больше людей будет заинтересовано сожрать этого чиновника. Скажите, пожалуйста, а уже имеются такие случаи, когда люди уже везде пишут, о чем вы говорите, они начали активизироваться, что-то сами между собой придумать, изменять. А вот, он не судья, у него еще что-то. То есть защиту они начали выставлять. Incentive? Конечно. Отлично все идет. У тех, кто делает. Они хорошо против нас защищаются. Кто они? Ну вот судья структуры, на кого мы будем писать. Они приходят к закону. Значит, заставите к действию. Сибирске, который кошмарит прокуратуру, да? который сейчас подал иск на районную прокуратуру и на областную прокуратуру, на очень крупную сумму денег. И доказательства все налицо. Вот. И то есть человек, который их кошмарит, вот они его боятся как чумы просто, убыки его заявлений. Поэтому нам просто надо стать вот такими вот, Чубань. кошмарами. если мы этого делать не будем, как бы, ну, соответственно... Вот я вот поэтому писала заявление в свой суд, запрос, Предоставьте номер федерального закона. Они мне, они мне отписали. Мы осуществляем свою деятельность вот по этим законам. Вот закона. Деятельность вот по этим законам. Вот то, что... Каким судом, каким законом они Результат от количества приложенных усилий. Вы будете делать очень много, казалось бы, вам бесполезных действий. Но в итоге они дадут вам результат рано или поздно. Все зависит от количества ваших приложенных усилий. Вот, допустим, посадить дерево, да, или столб вкопать, забор когда делаете. Хочу вкопать столб. Раз, один раз лопатой махнул, столб вкопаете, если вы одно действие Нет. сделаете. Чет. А если вы 30 действий сделаете, вы столб вкопаете, забор поставите. Так и здесь так же само. Вы один раз документ написали, вам там где-то отписались, но то, что они отписались, они совершили преступление. И вы теперь на них еще дальше пишете, да, это, выше пишете. Все забыть, только этим, чиновникам, с чиновниками. Сейчас это все можно сделать, не выходя из дома через интернет. Менять все устройство троится. надо, они не возиться в их Кто будет менять? Мы должны менять. Ну так вот. Тогда нужно по-другому все это делать, а не копаться на их же территории. Такая речь шла изначально о чем? То есть э, речь идет о том, что федеральные там суды, да, и так далее, они должны быть созданы на основании закона. Районные, там, вот эти все мировые, они уже идут как э, эти структурные подразделения судебного они, департамента они должны уже присутствовать выписки из игры у нас в судебном департаменте и этого не присутствует то есть и по их же законам мы им объясняем что он не создан этот суд района я вот в своем городе да вот в Тайшете да, получается я сам в туризинской в Тайшете я даже в суд ни разу не приходил я просто отправлял документы да, через канцелярию отдавал один раз через сайт суда отправил все мое четыре дело раза отправил Но документы, и его дело Прекратилось. Ну, все. То даже... есть нету ни решений, ничего, ни судебных приставов, никаких там с них, от них да, движений. Да, да, не что, использовать мне... Какие документы от... ну, Я не в глаза говорю, ну, что, что у вас прай, не существует, и вот доказательная барда. Надо описать, а меня, меня просто игнорируют, как будто меня не существуют. Нет, я с бумагами, вот так удобно. Если у вас не существует в природе, то вам вообще никаких не могут требований предъявить. Получается. Я у вас подхожу, вот. Я отводы есть, вот тебе отвод, на 9 листах, зачитал, я пойду совещаться. С кем совещаться? Надо it's справку it. от психиатра с него требовать. It's с it's кем не совещаться? Нет. Она звонит вам туда выше, Все ей говорят, так выносить. Приходит, как ни в чем не бывало, отвод убираем, продолжаем заседание. Я говорю, до свидания, я с вами в цирк играть не буду. Ваше право. Я повернулся, ушел. А что мне там стоять Правильно. Они решение делают, больше вам. Э воздух... Денис вам что объясняет? Когда вы приходите в любое учреждение, которое неправомочное, у вас есть доказательства, вы своим приходом подтверждаете, что они для вас власть. Что вы их признаете. Вы их признаете. Вы своим приходом это дело подтверждаете. Допустим, за ну, я я же две минуты пружин, расскажу. Да, да, вот, как? вот подал на меня банк в суд, да? Вставай, что, пришла, да? мне пришла Пока. повестка. А, по почте получил повестку, ну, как обычно, она это не зафиксирована, Сильков, она, да, там, подал в суд, без понятно. подписи, без печати, да, там, ну абсолютно, то есть можно было с ней в туалет сходить, да, с конечно, этой повесткой. Я на, в ответ на эту повестку написал заявление о недоверии суду, то есть, что я, в принципе, не знаю, кто там сидит, да, в этом зале, там, суде, что я вообще не видел, э, что это за человек, документы не видел, я им не доверяю. И это заявление отправил самым первым, как бы это вот, ну, важно, <coughs> на самом деле. И... Потом получаю еще через две недели повестку. На эту повестку отправляю наш судебный пакет, как бы первичный, да, не используя там следующие этапы документов, которые у нас уже создались. Там 170 листов он составляет. От, ну отдал все в канцелярию, сдал под подпись, получил все, домой уехал, как бы за час до заседания. Потом получаю еще повестку через две недели. На эту повестку отправляю значит, запрос документов у судьи и отзыв на иск потому что иск был подан в копиях, там, ну и все это дело, да, то есть не соответствует закону. И получаю... Я не знакомился. Да, знакомился, а что там, зачем? Что? Не знакомился. Не знакомился. И это, и в общем получаю еще четвертую повестку, на четвертую повестку я делаю что? Я с женой заключил, заключил соглашение, то есть, знаем, да, есть прецедент, в Америке, там, не помню, в каком году был, в 2004 по-моему, оценили там жизнь курильщика в 26 миллиардов долларов, там, что он умер, там, жена его подала иск да, на табачную компанию выиграла эту сумму. Ну, то есть, это как бы вот минимальный а, размер, то есть, который можно оценить человеческую жизнь, да. Ну, я как за прецедент взял, мы оценили женой, жизни друг друга, каждого в 30 миллиардов долларов, и Получается, составили с ней соглашение, да, что мы как бы вот взаимодействуем с ней, то есть я ей уделяю время, да, она мне там, она, допустим, домашними делами занимается, я там делаю... Да? Все, у нас взаимозачет, да, то есть все. И пишу mm -hmm. это суде. То есть, если да, вы так, ну, настаиваете на том, чтобы я прям к вам приехал, да, ну, я как бы от вас не получал ни документов, ничего, чтобы я мог удостовериться, что вы судебный являетесь. Так как вы это ничего не предоставляете, как бы, ну хорошо, если вы так сильно хотите меня видеть, я вас посещу, да но бы. за его использование но, вы да. должны заплатить жене пока я буду отсутствовать есть, я это все описываю заявление о моральном вреде да то есть будьте добры тогда ну уважаемая судья там синичу по моему да платить мне вот это время до да, которое, то есть я на вас потрачу в соответствии то есть я взял эту сумму разделил на то есть например ну, на 100, да, 100 лет даже... буду жить вычислил сколько секунд моя секунда получается стоит 624 рубля и как бы Написал ей, да, ну, то есть не вопрос, приеду, хватит ли у вас денег рассчитаться, как бы, да. И э, сразу уже и приложил, что на составление всех этих документов, которые я уже вам отправил, я уже потратил 8 часов 45 минут 44 секунды. И это составляет 15 миллионов рублей, уже она мне должна. То есть я могу на нее подать иск в СПЧ, что она просто тратит мое время, да, своими какими-то глупыми, там, этими бумажками. Все. Э, на сайте суда полгода тишина никаких этих э, записей. Потом появляется, что решение по, в пользу банка. Я захожу, решение просто левое, не мое вообще. Ну, то есть банк другой, человек другой. Ну, левое воткнули. И встречаю потом человека у нас в области, который э, по району программное обеспечение в судах устанавливает. Он специально в этот суд приходит просит там секретаршу, заходят в базу, смотрят мою фамилию, набирают мое дело, да то есть решение не вынесено в базе, все, это уже больше года прошло. Никакого, ни против, ни за, Какой просто. Это будет? Не в прошлом помню, году. Ну, 16-15. Нет, в 16-м году, в прошлом году осенью. Обращайтесь такое. по контактам, я вам, пожалуйста, документы. Все эти вот эти в открытом доступе, безоплатно я у него, и документы, да. видеоинструкции да, у него да, все да, записаны. Да. Залевский Денис. В Ютубе набираете Залевский книги. Я не знаю. В Ютубе можете найти... Залевский Да, если вы в чате на человека... Не все передали, и не в том порядке, в котором он вам сказал. Вы поймите, что одно дело... То есть вот действия, да, какие? Приходит повестка, вы смотрите, она не соответствует вообще нормам документа. Там нет печати, реквизитов организации, стоит просто непонятная роспись и непонятно кого. Что это за документ? Не Это не документ, но как бы говорят, что в таком-то суде. Ручкой написано. Вы задаете вопрос, письменно пишите, что он и сделал, запросил, а кто, чей, и на каком основании меня приглашает, дайте разъяснение, чтобы я к вам ехал. Куда я вообще еду, я не понимаю. Потом пишите возражение на сам иск предъявляемый. В возражении указана доказательная база. Вот я вам объясняю, сколько в возражении материала, почему он и говорит 170 листов страниц. Там написано. Доказательная база. О нелегитимности Российской Федерации все расписано. О нелегитимности судебной системы. О нелегитимности кредитно-финансовой системы. О нелегитимности банковской системы. И вот это все он вторым действием делает. Третьим действием после возражения на иск он запрашивает документы у самих судей. То есть... Да, если вас назначал президент, предоставьте документ. Вот закон о судях, да? Кто может быть судьей? Статья 4. Требования, предъявляемые кандидатом на должность. Просто берете, выписывайте. Вы берете просто любой закон. Если вы общаетесь с сотрудником полиции, за это откройте закон о полиции. Общайтесь с судьей, откройте закон о судях. И просто прочитайте, кто может быть судьей вот в данном случае. Судья может быть гражданин Российской Федерации, соответственно, пусть предоставит документ о выходе из гражданства СССР и о входе в Российскую Федерацию. Раз. Один пункт в заявлении в своем указании. Первое. Имеется высшее юридическое образование по специальности юриспруденции. Пусть предоставит документ об образовании. Образование по направлению подготовка, квалификация, магистр. И квалификация должна соответствовать, то с техником не пойдет. При наличии диплома бакалавра по направлению подготовки юриспруденции, не имеющий или не имевший судимости либо уголовное представление, справка о наличии отсутствия судимости должна запрашиваться а у судей. Не так, какая раз, когда вам не предоставляют документы, не совершают преступления, административное уголовное в случае рецидива неоднократного совершения, их потому нужно привлекать к ответственности. Я понимаю, о чем они говорят, потому что я тоже с этим столкнулась. Я вас тоже понимаю, да. я тоже с этим сталкиваюсь. Да, они, допустим, не реагируют. А я, к примеру, хотела бы как раз сказать, вот смотрите, суды нелегитимны, э, судьи сидят чертовы куклы, и в результате это. Но при человеке, приходящий, я была на суде, меня, осудили, фиг мне показали, и не с чем было это. Вот сейчас я тоже думаю, значит, я вот сейчас этим должна делом заняться. Но я хочу вот что подумала, суды же идут все равно каждый день. Раз мы уже такие люди, понимающие, уже знающие. Конечно, вы сейчас обменяетесь ну, контактами, ходите вместе. Мы, мы не юристы, так... мы правоведы. А, ну, важно, Ведающие право. Ладно, смотрите. Вот, предположим, должен быть у человека суд. Вот мы можем сделать Мы можем потребовать, приходя на суд, я думаю, что можем, только опять какую фигу нам покажут. Ведь у наших суды сидят по одной судье, а помните, раньше были заседатели, и вот такой, вот, вот, вот Ваня идет на суд, а Петя и Сережа, э, значит, требуют или как, вот, допустим, мы организация, можем организоваться такую, что на суде должны присутствовать заседатели, пусть от нас, пусть они от себя посадят, возьмут своих охранников, посадят их заседатели, значит, должно пять человек, нечетное число, или еще что-то, вот, вот как вот это, вот такое можно выводить? Все возможно Вы усложняете просто Денис объяснил простую схему Не ходя в суды Он приходил в суд за час до заседания Просто резервировал печать Все, у него документ есть, что он подал А что они там выносят Уже без разницы Вы поймите, что когда вы приходите на суд Судья сначала смотрит на вас И оценивает ваше поведение Если вы кланяетесь, на коленочки встаете И прогибаетесь Он вас осудит а он не прогнулся, он просто зарегистрировал и уехал. Но в документах он дал понятие, что как бы я буду с вами общаться, когда вы свои полномочия подтвердите. Дело в том, что это сам, на суды не ходить. Они, мы вот, допустим, не пошли. Мы, это, не не сама, вы не сама. пошли и решение Но вынесли дело, против это Вопрос, Вопрос не попался. А квартиру отбирают. Нет, ну ты, нет, нет. решение, значит это, сам, квартиру типа, выселить. Понятно. И что? Вы не ходили Походить. на суды. А документы мы вы туда подавали? Ходили, они сделали так, чтобы не чтобы пошли. не было. Я не... Ну, полез, значит, они... Они у вас это самая лучшая собой. ситуация, которую можно предсказать. Повесток не было, росписи ваших нету, что ваша. вы получали решение. Решение не может вступить в силу, пока вы не уведомлены. Не доказано, все было получено. все они... было получено, у них значит все было. Теперь она специально пришла, отнесла, сбросила бросила. Приходите, а пишите заявление. Знакомитесь с материалами дела и с протоколами судебного заседания. Фотографируете их или сканируете. изучаете, находите то место, где написано, что вы получили решение. Кто за вас там расписался, чужая роспись. Пишите в Следственный комитет прокуратуры уголовное дело за подделку в решении подписи. Проводится экспертиза, устанавливается, что это не ваша роспись. Решение отменяется. Нету нерешаемых вопросов. Подход не то, надо что знать, значит, что они подписали, а то, что вроде как она получила, но не пошла. Вроде, вроде как вот так, ну, что она повестку получила, да. вот но вы, не подписала. Вы себя тоже начните слышать. Вроде бы, вроде бы так, а вроде бы так. Факт нужен конкретный, бумажный. Либо так, либо так. Да, факты уже знаете. Если человека уже выселяют э, с квартиры. Вот у меня прошло, вы отобрали квартиру, но смысл того, а что да, меня уже... Это, но когда шел в суд, э, значит, ну был адвокат, там что положено вести. Потом я как бы чувствую, но ну, юридической грамоты нету. В общем, беру другого адвоката и на третий суд раз другой адвоката, она пошла, взяла судебное дело, все прочитала, тело, говорит, нет, все против вас записано там. То есть... Вот люди, видите, там говорят, то-то, то там -то, то -то, да, где-то не пошли. То есть сидит, канцелярша сидит, щелкает, но все против меня. Того у меня не было, вот, а, даже бумага, Матэр, которая есть, ее не я, было. Я вас ну. слышал. Ваша ошибка, что вы наняли адвоката. А, да, а что надо было делать? Потому что адвокат – это человек, который проверяет качество веревки, на которой вас подвешивают. И все, это его функция. И когда вы приходите с адвокатом, судья сразу «О!» Барашка пришел, сейчас будем его да, стричь. <состью> <состью> он... Вот смотрите, пока все, все, что я слышу в большей степени, вы пытаетесь оправдать систему. Пока вы с таким отношением подходите к этому, что вы их оправдываете, а ничего не работает, а это не получается, а зачем я буду это делать, а я вот это не знаю, а может быть вот так происходило. Кто виноват? Каждый из вас есть причина. Мы пришли не доказывать вам, что и как и зачем. Мы даем инструменты, мы даем знания. Хотите, пользуйтесь. Не хотите, продолжайте жить так, как живете. Это ваш выбор. Позже, да, я, только... том, я пока с... с... на нет... поговорку вспоминаю. Добрым словом можно сделать много, а вот добрым словом с пистолетом гораздо больше. <связано> <связано> <связано> <связано> можно, можно еще, как бы, вставлю, вот, послушал вас, послушал Володя. Дмитрий с Новосибирского, вы можете с ним связываться, тоже здесь с... Свое, сейчас, как бы, собираюсь, штаб, правовед. Сибирь, в Новосибирске открывать, да, а, у меня тоже суд проходил, как бы я в YouTube все выкладывал, вот вы да, многие кто видел, а, Да, проигрываются дела, то есть есть решения там по проигранным делам, да, как бы а, лично для себя мы решили, будем идти прям вообще до конца, это Кассация, там Верховный суд, Европейский суд по правам человека, мы то есть, приходим на все наши законные э, требования, фиксируем э, нарушение законодательства этими э, так называемыми судьями. Да? То есть у нас есть, э, грубо говоря, компромат на них собираем по полочкам. Да? Сейчас мы это все собрали, вот опять же с парнями вчера пообщался. Как отменять эти решения? Тоже есть схема. Все, вынесли. Они однозначно выносят. Это преступно-корпоративный сговор, в котором ну, они не могут другого решения вынести. Да. Это логично. Все, они все заодно в сговоре. Все, не вопрос. Выносите. Хотите, выносите. Вынесли. Пожалуйста. Нашел косяки. Грубо говоря, ну я так своими словами да, нашел косяки в их действиях, понаписал, везде жалобы, пришли отписки. Мне вот тоже пришла целая куча отписок. Пришли отписки. Надо, значит, эти отписки обжаловать и заставлять их действовать по закону. Нам ничего же не надо, там, незаконного, нам надо просто заставлять их действовать по закону. Те законы, которые, пусть они даже там эта конституция не принята, да, вы соответствуете. Для вас, вы там считаете, что она верховенство имеет, все, строго по конституции, строго по закону действуйте. Мы больше ничего не... Это, ну, заставить правильно. их действовать по букве закона. А, то есть, допустим, вот отписка пришла с прокуратуры, что там не в нашей юрисдикции, вам сообщили о преступлении. То есть, вы обязаны, там, подаешь на него куда в суд, да, подаешь. Да, да, Вышестоящую жалобу на действие прокурора, что без действия. И, И, любо, И такими способами написано, мы, их, мы их мордуем такими способами. Как бы написал отписку, на него жалобу нет, уже, нет, уже нет. Не, на, не на ситуацию, а на его отписку, жалобу отдельную, что он не реагирует нет, а, нет. по закону. То есть надо его либо увольнять, либо наказывать в соответствии с законом. Там раз вышестоящий, вышестоящий пришла отписка, еще вышестоящий. И так доходим ну там до Бастрыкина. Да. Там и так далее, до всех вот ну, самых главных, что те те, те вот вся ваша эта цепочка, да, преступная вот эта вот вся, да, занимается отписками, по закону не действует. Принимайте меры, реагируйте. Если бастрыкин отказ Как правило, то, что происходит беспредел, он происходит всего лишь на уровне областей. То есть здесь царство свое да. под куполом. Вот прошу выйти Тамару, она приехала с Москвы, и она там ходила в судах, и там другая стоит обстановка именно в судах, потому что это выше. Ну да, Маленечка. Я да, секундой Дмитрий говорит полностью правильно, я уже тоже его вещи много видела, но дело в том, что тут же вы до этого вы говорили, раз вы с ней к ним идете и что-то пишете, то вы.